Уважаемые дамы и господа, наш эфир открывает встреча с Яном Йофе в его программе «Странички истории». Добрый день, Ян. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Ну, вчера страна отмечала Президеншал Day. В этот день родился президент Джордж Вашингтон. А 12 февраля был день рождения Линкольна. И еще до того, как Вашингтон стал президентом, Америке в 1783 году уже звучал тост. Fill the glass to the brink. Washington Health will drink. Уже тогда Ге Вашингтон был герой. Он был герой борьбы за независимость страны, главнокомандующий американской армии. Монумент первому президенту начали возводить в Вашингтоне в день независимости 4 июля 1848 года. Политические распри, гражданская война не позволила вовремя завершить строительство. И 185-метровый обелиск был закончен только 37 лет позднее, 21 февраля 1885 года. Архитектор этого величественного монумента Роберт Милл, но его первоначальный замысел несколько раз менялся до окончания строительства. Президент Линкольн был убит 9 апреля 1865 года, ему было 56 лет, но уже на следующий год на капиталистском холме отметили его день рождения. На церемонии присутствовал президент Эндрю Джонсон, его кабинет, верховные судьи, дипломатический корпус, сенаторы, члены Конгресса, губернаторы, в общем, высший э, американский и высший американский генералитет. 11 февраля 1909 года Конгресс постановил отмечать ежегодно день рождения президента Линкольна. Была выпущена памятная почтовая марка. 12 февраля 1914 года, накануне Первой мировой войны, по решению Конгресса начало строительство мемориального комплекса, посвященного президенту Линкольну. Тот, кто был в Вашингтоне и был на этом э, моле, в Вашингтонском моле, прекрасно знает этот памятник. Само здание построено из белоснежного колорадского мрамора в классическом греческом стиле с 36 дорианскими колоннами снаружи здания. Внутри колонны ионического стиля. Знаменитая величественная статуя сидящего президента Линкольна это работа выдающегося американского скульптора Даниэля Френча. Ее высота более 6, мет... 6 метров, и вытесана она из 28 блоков мрамора из штата Джорджия. На постаменте выбита речь Линкольна в Геттисбурге и его второй инаугурационный адрес. Памятник Линкольну был освящен в мемориальный день 1922 года. Ну, на церемонии, как обычно, присутствовал президент в США, в то время был а, Ворон а, Хардинг и главный судья Тарта. Каждый человек, кто был президентом Соединенных Штатов, а их на сегодняшний день 45, играл определенную роль в той драме, которая была историей его времени. Должность президента уникальна в том плане, что человек, который ее занимает, избирается, а затем каждые 4 года его деятельность оценивают избиратели. Президент сочетает в себе и власть короля, и премьер-министра, и главнокомандующий вооруженными силами. Государственные деятели Европы того времени предсказывали, что американский эксперимент президентства продлится не более нескольких лет, что сильный, властный президент откажется подчиняться воле избирателей каждые четыре года и сделает себя пожизненным королем, а слабый президент будет выброшен из своего кресла любым народным недовольством. Они ошиблись, и причины этой ошибки можно найти, изучая жизнь наших президентов и эволюция американской демократии. Какой контраст со страной, из которой мы приехали. В начале столетия абсолютная монархия, царь, наместник Бога на земле, его воля, закон, а затем большевистская революция, чудовищная тридцатилетняя кровавая диктатура Сталина, а затем вожди коммунистической партии, и это их маникальная жажда удержать власть любыми путями. Которая власть тогда меняла в Советском Союзе или со смертью лидера, или каким-нибудь переворотом. Вот возьмите даже новых лидеров. Президент Путин у власти уже 20 лет. Сейчас он затеял какую-то конституционную реформу, очевидно, готовит себя пожизненно, может быть, это должен будет называться не президент, а отец нации, как в Казахстане, тоже из в Белоруссии, тоже я уже и говорил, и в Казахстане, и в других республиках Средней Азии. Схватил власть. Держи ее, пожизненно упустишь, нас заберут все, да еще и посадят. Это уже было в некоторых странах бывшего Советского Союза. Американская система правительства с ее контролем и балансом между исполнительной властью, законодательной и юридической, а также э, основана на Конституции, а также двухпартийная система, которая чрезвычайно вообще сложна. Но в ее основе лежит простая идея, что люди имеют право менять своих лидеров с регулярными интервалами. Каждые четыре года народ может оставить или убрать президента, а каждые два года вынести суждение о его политике, поддерживая или отрицая членов Конгресса, его партии. Конгресс обладает властью убрать президента, если найдет его виновным в предательстве, взяточестве или других серьезных уголовных преступлениях. В один день человек может держать наиболее влиятельный пост в стране, а на следующий день он может его лишиться и иметь не больше власти, чем любой другой гражданин этой страны. В этом году чрезвычайно важное Конституционное право импичмента президента было грубым образом нарушено демократическим большинством Конгресса, который пытался во главе со спикером Нэнси Пелоси лишить закона избранного президента власти не за какие-то серьезные преступления, а просто за то, что с первого дня его избрания этот глубинный эшелон демократического истеблишмента в Вашингтоне решил, что он уберет президента, осмелившего почистить и встряхнуть Вашингтонское болото. Не народ, который голосует, а они профессиональные демагоги. Коррупированная бюрократия будет решать. Но не вышло, не получилось. Важный урок для американской демократии. В ноябре этого года избиратели сами решат. Нравится им президент, который добился наибольшего экономического процветания страны. Или к власти должны прийти профессиональные демагоги-социалисты. Типа Сандера, Ворона, Байдена. Вот, или представители сексуального меньшинства, это Питер Бутик. Универсальная американская идея о смене руководства первым предложил президент Вашингтон, отказавшийся от титула короля и передавший президентство Джану Эдамсу. Еще более важно было то, что впервые в мире Америка продемонстрировала идею, что власть можно передавать путем выборов, а не переворотами, не интригами, не убийствами. Это первая избирательная революция случилась, когда э, либерал Томас Джефферсон и его демократические республиканские сторонники выиграли выборы, победив консерваторов э, Джана Эдамса и поддерживая его партию федералистов. В то время многие предсказывали, что на улицах потечет кровь, если э, э, э, демократам-республиканцам будет позволено взять власть, но когда президент Эдамс мирно уступил власть и Джефферсон показал, что его оппозиционная партия может управлять страной, традиция эволюционного перехода в власти путем выборов была установлена в Соединенных Штатах. С самого начала выборы президента не были результатом прямого голосования. От Вашингтона, до Джана Эдамса кандидат президента избирался на так называемых кокусах сенаторов и конгрессменов. Вот это слово кокус. Это это, слово, это чисто американское слово индийского происхождения. Оно обозначает какие-то группы людей, выкрикивающих ту или иную кандидатуру. Сейчас, правда, кричать не надо, можно просто подойти к той, группе, к той или другой группе людей, поддерживаешь того или другого кандидата, и тебя, зачистят, э, и тебя зачистят как сторонника того или другого кандидата. В свою очередь штатное собрание назначали выборщиков, которые и выбирали президента. В результате этой запутанной системы ранее президенты Соединенных Штатов не сражались за голоса массы избирателей, а концентрировали свои усилия, чтобы получить расположение Конгресса и штатных э, э, собраний. Президентские политические избирательные кампании, такие, как происходит сегодня, были просто неизвестны. А сегодня нужны деньги, огромные деньги. На проведение избирательной кампании в этом году расходы на такую кампанию, наверное, превысят 5 миллиардов долларов. Вот сегодня я смотрел телевизор, и там сказали, что Майкл Блумберг, кстати, он завтра впервые выступит на дебатах, он пропустил первые дебаты специально, но завтра он уже показывается, а в марте он уже будет а, в суперпраймаре выступать. Так вот, за это время, пока он никуда не выступал и нигде не показывался, он потратил на сегодняшний день 417 миллионов долларов на рекламу. Вот, и все эти деньги потратил пока из своего кармана. Так что вот такие деньги в Америке нужны, нужны любые деньги, на уровне конгрессмена, сенатора, но президентская кампания это, конечно, огромные деньги. Наш первый президент Вашингтон, Эдамс, Джефферсон, Мэдисон, Монро были в первую очередь и демонстрировали себя как государственные деятели, а не популярные политики. В 1824 году ни один из кандидатов не получил большинство голосов в коллегии выборщиков, и президент должен быть избран палатой Конгресса. И хотя Андрю, Эндрю Джексон получил большинство голосов в выборщиков, сторонники Джана Квинса Эдамса и Хенри Клэя объединились и передали президентство Эдамсу, а тот в свою очередь назначил Клэя секретарем Стейт. На следующих выборах 1828 года выборщики президента перестали выбираться штатными э, регистратурами, а стали избираться напрямую всеми жителями штата. Так был положен конец всяким махинациям штатных легистратур, и Эндрю Джексон стал первым американским президентом, выбранным народом, как это мы понимаем в современном смысле. Хотя система избирательной коллеги через выборщиков сохранилась, это довольно, многие предлагают отменить эту систему и сделать прямые выборы, как во многих странах. Но это было сделано для того, чтобы дать штатам а у нас же штаты неравные по населению, более или менее равные права, иначе несколько бы крупных штатов решали бы судьбу президента. В этом плане любой штат, маленький или большой, кстати, он имеет и по два сенатора в Сенате, это уравновешивает влияние больших штатов. Джексон впервые установил в 1832 году общенациональную конвенцию демократической партии, которая собрала всех сторонников партии, всех штатов, и которые номинировали его кандидатуру в президенты от демократической партии. Вице-президентом тогда стал Мартин Ван Бюрал. С этого времени политические партии стали выдвигать кандидатов на своих партийных конвенциях. Компании по выбору президента стали более агрессивными. Каждая партия старается привлечь на свою сторону больше избирателей. Со временем в дома избирателей пришло радио, телевидение, а теперь, конечно, интернет. Он заполнен рекламой кандидатов. Вот я уже вам говорил вскоре, что Блумберг потратил 417 миллионов долларов. Это и видно? Включите любой сайт интернета. И везде Блумберг, Блумберг, Блумберг. Конечно, денег у него не ограничено. Блумберг один из самых богатейших людей Америки. Его личное состояние 64 миллиарда долларов. Ну, по сравнению с ним, наш президент Трамп, ну, просто бедняк. У Трампа их несколько миллиардов, а у Блумберга 64. Эндрю Джексон это продемонстрировал тогда еще, в XIX веке, что человек не обязательно должен принадлежать классу аристократов и даже иметь университетское образование, чтобы стать президентом. И разные были в Америке президенты, богатые, были из бедных семей, как, например, Линкольн. Многие заслужили славу на полях сражений, большинство были лоеры что именно именно эта профессия открывает двери в местную политику. Почти все занимали меньшую политическую должность перед тем, как зашли наверх политического эстаблишмента. Шестнадцать наших президентов были переизбраны на второй срок, двадцать два служили только один, оставив слабую отметку в истории страны, даже их имена забыты большинством американцев. Более половины американских президентов служило в армии, 11 из них были генералами, 12 имели разные воинские звания от лейтенанта до полковника, 23 были членами Конгресса, 16 сенаторов, 9 были и тех, и других палатах, 19 были губернаторами, Четыре американских президента умерли во время исполнения обязанностей и 4 американских президента были убиты – это Линкольн, Гарфилд, Маккенли и Кеннеди. Президент Никсон подал в отставку накануне решающего голосование по импичменту. Еще были три президента подвергнуты этой процедуре, но никто не был а, осужден. Например, президент Джексон был оправдан всего лишь большинством в один голос, а Клинтон большинством голосов, Трамп тоже. Средний возраст американских президентов 54 года. Самый молодой был президент Теодор Рузвельт, он стал президентом, ему было 36 лет, заменив убитого Маккинли. Кеннеди было 43 года, когда его избрали президентом. Самым старым стал Трамп, избранный в возрасте, сейчас Трампу 73 года, значит Трампа избрали, когда ему было 70 лет. До него был Рейган, ему было 69 лет. Поэтому э, так странно выглядит, рвущийся к власти нас, сейчас вот Сандерс, возьмите, ему 78 лет, он уже пережил инфаркт, Байдену 78 лет, Майку Блумбергу 78 лет. По оценке самых известных в Америке историков, политологов, э, есть такой в Америке Federal Society и газета Wall Street, они в свое время, несколько лет назад, провели опрос вот среди этих выдающихся э, политологов, историков, кто самый, кто самый лучший президент э, Соединенных Штатов за все время. Номер один был признан Джордж Вашингтон, потом Линкольн, потом э, Франклин, Рузвельт, Джефферсон, Теодор Рузвельт, Значит, Эндрю Джексон, Труман, Рейган, Эзенхауэр, Энн Вилсон. Самыми худшими были Джимми Картер, занял твердое первое место. Значит, был Захари Тейлор, Грант, Ричард Никсон, Фил Морд, Джонсон. Пицца вы многие имена просто не знаете, так что и не буду их перечислять. Хардинг или Джеймс Бьюкеннон. Но что интересно, я назвал вам имена... И все же думаю, как же изменилась Америка в оценке своих президентов, в оценке своей истории. Как могло произойти, что крайне левые профессора американских университетов, колледжей, учителя элементарных и средних школ вдалбливают в голову своих студентов, учеников, что Вашингтон, Наш великий президент, основатель нашей страны, уже не первый в войне, не первый в мире, не первый в сердцах и умах американцев. Сегодня его подают в школьных учебниках и в лекциях э, либеральные профессора просто как рабовладелец. Отсюда и крики черного населения, левых, снести ему монумент, снести все памятники. Ну а либеральная пресса, конечно, поддакивает. Вот спросите вот любого школьника а, о президенте Линкольна. И вам ответят, что учительница объяснила, что Линкольн в действительности не освободил черных рабов. А главнокомандующий армии северян, президент Грант, уже не герой гражданской войны, не человек, одержавший победу над дюжанами, а пьяница, президент второго ранга, где президентство, его президентство сплошные скандалы и коррупция. И это говорят о Гранте, о выдающемся генерале, чей гроб... Несли на своих плечах равное количество и северан, и южан, ибо он оказал командующим южанным генералу все знаки внимания, уважения и почета. Как же получилось, что американскую историю нынешние либерали так и залгали, что очерняют и оскверяют э, лучших американских президентов. Ведь в своей прощальной речи, обращаясь к нации, Риган предупредил американский народ о той буре, которую мы пожнем, если не будем изучать нашу историю, историю великих событий, великих движений и великого народа. В заключение Риган говорил, если мы забудем то, что мы сделали, мы не будем знать, кто мы есть. Я предупреждаю о стирании американской памяти, которая в конечном итоге сотрет американский дух. Давайте начнем со снов. Больше внимания американской истории. Мы действительно теряем историю великих людей нашей страны. Вместо них вся эта академическая сеть лже-профессуры, историков, которые так доминируют в американской системе образования, подсовывает нам других героев. И кто же эти другие герои? Ну, конечно, главный из них – это наш бывший, предыдущий президент Барак Обама. Для нынешней американской либеральной Америки он самый великий, самый выдающийся. Детей и студентов заставляют читать его книги. И книги его жены. Это либеральная Америка сделала бывшего сенатора штата Иллинойс, который это был сенатором в штате полтора года, сделала его сенатором Соединенных Штатов, потому что освободилось места, потому что он выиграл эти выборы. А через год пребывания в американском сенате, только через год, его уже закинули на самую высокую орбиту президента страны. Это либеральная шведская академия присвоила этому пустозвону звание лауреата Нобелевской премии мира, тем самым дискредитировав это высокое звание. Лауреат Нобелевской премии мира. За что? Сегодня, за два года покинув Белый дом, эта пара, Барак Абала и его жена Мишел, стала мультимиллионерами, и книги публикуют миллионами тиражами. Их документальный фильм какой-то, я не смотрел, правда, получил «Оскара» вот на, на, на церемонии прошлой недели. Но все рекорды побил «Пингвин Рэндом Хаус За новую, еще не написанную им книгу, издатели предложили Обаме и его жене гонорар 65 миллионов долларов, неслыханную сумму в истории американского книгоиздательства. Я вам скажу, для сравнения, в свое время выдающийся американский генерал главнокомандующий войсками союзников в Европе, президент Соединенных Штатов Эйзенхаур, получил за свои мемуары, я их читал, замечательная, прекрасно написанная книга, он тогда получил гонорар 320 тысяч долларов. То есть Обама получает гонорар в 200 раз больше, чем выдающийся боевой американский генерал и прекрасный президент. 65 миллионов долларов еще за ненаписанную книгу. Вы только подумайте, средний американец зарабатывает 50 тысяч долларов в год. Значит, американцу надо работать 1100 лет, чтобы получить 65 тысяч сто лет, чтобы получить ту сумму, которую получает Обама. За что же это, за какие-то такие заслуги дают такие взятки? За что это эта пара получает каждый около полмиллиона долларов за часовое выступление? они, кстати, разъезжают по стране и читает свои часовые лекции, полмиллиона долларов за лекцию. Конечно, в Белый дом хотят протащить его бывшего вайс-президента Байдена, который называет Обаму самым выдающимся президентом страны. Сейчас вот появилась новая реклама, я, кстати, только сегодня ее посмотрел, где Обама, Обама продвигает уже кандидатуру Майка Блумберга. Видно, Майк неплохо ему заплатил, а эта парочка не брезгует никакими деньгами. Там... А я уже не говорю, 65 миллионов за ненаписанную книгу. А представьте, сколько эти люди получили уже за написанную книгу. Вот. А ведь этот американский, так называемый в кавычках, самый выдающийся президент, как первый, первый шаг, который он сделал, когда он вошел в Белый дом, он приказал убрать из Белого дома э, Бюст, премьер-министра Англии Черчилля. И когда за все 8 лет пребывания в Белом доме ни разу не пригласил на концерты в Белом доме ни одного белого артиста. Вот как далеко можно дойти в восхвалениях э, этой парочки, вот возьмите последний номер журнала Vanity Fair. Вот. Так там, э, значит, в последнем номере Мишель Обаму называют э, значит, самой популярной женщиной в Америке. Она, оба... как они пишут, я просто... обладает популярностью святых. Вы слышите? Жена Обамы обладает популярностью святых. Мне даже в голову не приходило, что в Белом доме 8 лет жили святые. Значит, Барак Обама и его жена. Аллилуйя. Все было бы смешно, если бы не было так грустно. Неудивительно, что вся эта публика так ненавидит Трампа. Бесспорно одно, фальсификация истории нужно противопоставить историю. Лучший исторический анализ, лучшую историческую э, порядочность и честность. Ведь давно известно, что лишний способ показать, что палка кривая, не оспаривать это и не тратить на, на доказательства время. А лучше положить с этой кривой палкой прямую, тогда все станет видно. Я думаю, что вот, вот та, тот уровень демагогии, который сейчас в стране, может быть к ноябрю как-то прояснится и все станет на свои места. Пожалуй, вообще в мире нет ни одной страны, которая не была бы так озабочена институтом президентства больше, чем Америка. А началось это давно, еще со времен первого президента Вашингтона. В Америке президент играет э, роль не только символа какого-то, как королева в Англии, а всегда вызывает чувство то ли восхищения, то ли неликодавания. У каждой эпохи свои герои. В Соединенные Штаты ее президента в первую очередь или герои, или негодяи, как это сейчас либеральная пресса рисует Трампа. Для них он символ всего плохого как и Обама – символ всего самого хорошего, самого замечательности. В реальности президент играет важную роль посредника в американской публичной жизни. Президент и вице – только две фигуры в национальном правительстве – избираемые населением страны. Сенаторы и конгрессмены тоже избираются, но их выборщики представляют штат или округ. Если штат сельскохозяйственный, естественно, сенатор ратует за интересы фермеров. Если в штате военные базы или производство оружия, сенатор должен выражать а, их ведомственные интересы. Другое дело, президент, он должен представлять интересы всей страны. И они зачастую у каждой группы населения свои. Мы продолжим разговор о институте американского президента после небольшого перерыва. Присоединяйтесь. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яна Йофа «Странички истории». Давайте продолжим. Прошу вас. Понятно, что у каждой группы населения свои интересы. А вот как совместить интересы всех групп населения? История демократии в греческих городах античности показала, что там демократия потерпела поражение. Ибо часто превращалась в управление толпы или воинственные столкновения любых противостоящих друг другу фракций. Те же угрозы стоят перед демократией сегодня. Массами легко управлять. Они легко подаются на призывы и обещания демагогов. Возьмите карандаш и лист бумаги и переведите обещания Сандерса, Ворон в деньги. Потребуется десятки триллионов долларов. Вот, но где же их взять? Социализм в Америке, все бесплатно, медицина, образование, социальная помощь, открытые границы для всех желающих, всевозможные поблажки для торговцев наркотиками. При социализме, как вы знаете, он же нигде не работает. Мы знаем результат социалистического эксперимента во всех странах мира. И мы знаем, что будет. Будет нищета и голод. Везде результат один и тот же. Достаточно переехать 80 миль от Америки на Кубу и посмотреть зарплата профессора Голландского университета 40 долларов в месяц. Проститутка зарабатывает за один раз больше. Но в каком энтузиазме американская молодежь слушает обещания демагогов? Ведь что эта молодежь знает о реальной жизни, о том, что прежде, чем что-то распределить, нужно это заработать. Вот, а зарабатывать, как всегда, социалисты не умеют. Им остается только обещать. Вот сегодня уже, кстати, кстати, Сандерс в этой группе претендентов, пока это еще рано об этом говорить, но пока он лидирует. Ведь как же изменилась Америка со времен Рейгана? Рейган был мастер компромисса. Он создавал союз экономических консерваторов и социальных консерваторов, антикоммунистов, умеренных и даже либеральных республиканцев, как и множество консервативных демократов. Сегодня лозунг демократической партии «никаких компромиссов с республиканцами», «никаких компромиссов с президентом». Интересы страны, интересы Америки – такой создается впечатление, что их вообще не интересует. Ведь три года подряд, включите подряд три года телевизор, ни один вопрос, который реально интересует миллионы американцев, вообще не обсуждается. Три года обсуждается Трамп. Трамп, Трамп, Трамп, Трамп 24 сутки на его нападки. Сначала русский след, потом украинский след, теперь еще какой-нибудь след. Слепая, плохо скрываемая ненависть. А, ну и что? Значит, И они э, нападают на Трампа, Это ж, я даже не представляю, как ему удалось за эти три года сделать то, что он уже сделал. Самый низкий уровень безработицы в истории страны, стак-маркет вырос более чем на 70%, заключены новые торговые соглашения с Мексикой и Канадой вместо нафты намного эти новые соглашения намного выгоднее предыдущих Намечился, наметился новое торговое соглашение с Китаем и Европейским Союзом построено 180 миль новой границы с Мексикой на сотни тысяч уменьшилось количество получаемых фудстемпов и получателей Велфора и каждый шаг стоил президенту огромной борьбы ответ он получил и благодарность он получил импичмент. За что? За разговор с украинским президентом Зеленским. Так что, а, а, а работы бесконечные вот эти три года. Два года это только была работа комиссии Мюллеров. 32 миллиона долларов эта комиссия потратила, чтобы выяснить след Трампа и его соглашение с РУД. 32 миллиона долларов. Опрошено более 200 свидетелей. Результат ноль. Нет сговора. Отцы-основатели Америки прекрасно понимали, что конфедерация 13 штатов не может существовать без сильной исполнительной власти. И первое такое предложение по формированию национального правительства было внесено в Конституционную конвенцию губернатора Вирджинии Эдмонтом э, Рэндалсом 29 мая 1787 года. Этот план обсуждался несколько Дней. Делегаты долго обсуждали, должен ли американский президент избираться народным голосованием или назначаться Конгрессом, и на какой срок. Решили, что он будет избираться... на Тогда же на этом Конгрессе представитель Вирджинии Хай Виллинс предложил, что президент может быть отстранен от должности путем импичмента в случае подтверждения Конгрессом его незаконной деятельности или неисполнения своих обязанностей. После длительных дебатов 17 сентября 1787, 1787 года делегация одобрила Конституцию Соединенных Штатов, Статья 2 этой Конституции гласит, исполнительная власть в стране возлагается на президента в течение четырех лет вместе с вице-президентом. А дальше излагалась процедура избрания президента через систему выборщиков, назначаемых штатной регистратурой. Устанавливалось, что президент может быть только человек, рожденный в Соединенных Штатах и достигший возраста 35 лет. Президент должен быть главнокомандующий армией и флота и обязан давать информацию Конгресса в виде ежегодного послания Стейт State of Union. Последней, статья о должности президента говорила, что он может быть отстранен от этой должности за измену, взяточество и другие тяжелые преступления. Конституция дает американскому президенту права и обязанности главы государства, главного исполнителя и разработчика внешней политики и главнокомандующего вооруженными силами. Кроме того, у него имеется право вето над законодательной властью, которое может быть преодолено э, только двумя третья голосами Конгресса. Президенту дается право назначать федеральных чиновников, включая судей Верховного Суда страны. В Конституции ничего не говорится о президенте как лидере политической партии. Сильный президент может получить дополнительную власть через его интерпретацию Конституции. Так, например, Эндрю Джексон был готов использовать федеральные войска, чтобы не допустить выход Южной Каролины из конфедерации в 1830 году. А вот другой американский президент, Джеймс Буканен, считал уже 30 лет позднее, что он не имеет права такого э, применять войска, если как, против какого-то штата, который хочет выйти. Линкольн сделал, конечно, по-другому. Он, он такие войска применил. Началась гражданская война. Верховный суд может ограничить злат президента, используя свое право интерпретации Конституции. Так, в 1952 году президент страны Трумман решил, что он имеет право национализировать э, стальную промышленность Соединенных Штатов, когда рабочие в самый разгар Корейской войны объявили забастовку. Верховный суд установил, что президент Трумман его действия противоречат Конституции. И возвратил все национализированные заводы, по производству стали своим владельцем. Он также указал, что и рабочие имели право на забастовку. Вот так в Америке осуществляется вот этот принцип баланса и равновесия сил. Ну, заканчивая, а, а, в Институте Президентства в США можно сказать только одно, что а, действительно... Совершаются сейчас огромные попытки вот поменять ту сложившую матрицу, ту сложившую структуру в Америке на протяжении уже более двухсот лет, а, и делается любыми путями размыть вот тут здоровый консервативно, который была построена эта страна. Насколько эти попытки уйдут далеко вперед, мы, конечно, с вами увидим в ноябре месяце. Но, честно говоря, вот у меня это лично вызывает опасения. Обычно, мы знаем историю, любой человек, который немножко знаком с историей, знает, что все империи, все великие страны никогда не, не, не разрушались извне. Все они, честно говоря, пали из, изнутри. Процессы вот эти тектонические, проходящие внутри, при приводили к развалу и римской империи и, и других империй, так что надо к этому очень серьезно относиться. Но вопрос же не заключается одного дня. Эти процессы, которые сейчас производят, происходят в Америке такая э, левая э, резкая либерализация и поворот страны в сторону ливизны, он же осуществлялся годами, когда по разным причинам вот, либеральная э, профессура захватила власть в американских университетах, в американских колледжах. Так что кадры готовились не в один день, как говорят, десятилетиями. Попробуй сейчас это изменить, когда это, когда это находится глубоко в головах людей, особенно молодежи, которая не имеет таких устойчивых принципов. Ну, наверное, о президентстве хватит. Два слова. 14 февраля был более такой э, веселый день. Сент, э, день Валентина, день святого Валентина, э, день влюбленных. Э, когда люди посылали поздравительно открытые, цветы, подарки. Вообще, в Америке, тол не, не только в Америке, в мире никто толком не знает, а кто этот был Валентин. Из трех кандидатов только один э, претерпел мученическую смерть со своими единоверцами, а два других, это один был римский священник и епископ, а, значит, они оба жили во времена императора Клавдия. Многие легенды дошли до нас в отношении первого Валентинова. Это во время своего заключения в тюрьме он излечил от слепоты дочь надзирателя и послал ей записку с этой знаменитой надписью «Твой Валентин». Вот так и обменивается сейчас влюбленная. «Твой Валентин», «Твой Николай» или «Твой Джон». Но почему этот эпизод связан с любовью? Этимологи английского языка утверждают, что во время правления норманов в обиходной речи буквы V и буква G произносились одинаково. Слово галантин обозначало любовник и произносилось как не галантин, а валентин. Но это объяснение, конечно, звучит неубедительно. А в средние века было еще одно поверье, что в этот день, 14 февраля, птицы находят свою половину. Об этом пишет известный э, поэт э, Шоссер. Но наиболее правдивое объяснение это все же лежит в римском празднике Луперкуса. И это римская версия греческого бога Пана, или у русских это знаменитый языческий бог Перун. И во время двойного этого праздника, это был праздник этого бога и богини Джуна в феврале. Значит, и в этот, в этот праздник имя молодой девушки опускалось в ящик, и парень наслепую вытаскивал имя этой девушки, и они потом значит, обручались. Так это было или не так, не знаю, праздник сохранился, праздник очень веселый. Сегодня я имел удовольствие смотреть, как этот праздник отмечали в Париже. Да, действительно, если это правда, что французы придумали, что они самые лучшие любовники в мире, то, по крайней мере, французское телевидение это показало. Так это или не так, я не знаю. Заканчиваю свою передачу. Желаю вам всем благ и всего доброго.